Как изменилось ваше отношение к Зеленскому после некоторого времени управления? И не разочаровались ли вы в нем, как в политике? Отвечаю, чтобы не разочаровываться в конце, не надо очаровываться в начале. Я никогда Зеленским не очаровывался. Все, что я предсказал, это то, что Зеленский легко победит на выборах и то, что никакой олигарх не сможет управлять президентом Украины. Кроме того, я говорил всегда, что Украина поставила сама себя на грань противостояния между великими державами, и в этой ситуации украинские власти не принадлежат сами себе, у них куча ограничений как внутри страны, так и снаружи. Я говорил, что если Зеленский ничего не изменит, то значит здесь не в личностях дело, и вам тоже надо уходить от этого цепляния за личности. При всем при этом, если вы меня сейчас спросите, лучше ли Зеленский, чем Порошенко? Я отвечу и сегодня: Да, Зеленский лучше, чем Порошенко. То, что Зеленский делает вынужденно и неохотно, то Порошенко делал радостно и активно. Может, разница несущественна, но она все-таки есть. Как вы относитесь к Юрию Подоляке как аналитику? Да и вообще каких политических аналитиков вы сами смотрите и слушаете? Подоляк мне очень понравился, когда я, как и многие, попал на его разборы Карабахской войны. Я даже восхищался какое-то время его спокойным, уверенным тоном. Но потом, когда я услышал, как он точно таким же стилем несет полную пропагандистскую билеберду про Америку, то мои восторги, естественно, мгновенно поутихли. И я от Подоляки отключился. Мне пропагандисты не добровольны они или проплаченные, неважно. Ну то есть как, если я изначально знаю, что Пучков занимается пропагандой, но он мне симпатичен как человек, то я и дальше его слушаю, а всякие пропагандистские штампы пропускаем мимо ушей, к тому же у Пучкова бывает куча интересных гостей из всяких технических областей, то есть у него в любом случае там есть что послушать, кроме пропаганды, а если я кого-то сначала воспринимал серьезно, например Анатолия Ширия или того же Юрия Подоляку а потом увидел, что они занимаются обычной пропагандой, то есть э, распространяют пропагандистское вранье и манипуляции, то мне такие люди перестают быть интересными. Кстати, после последней истории с Навальным, в эти же игры принялась играть Екатерина Шульман, она вдруг начала рассказывать, что как это плохо, когда государство травит Навального, она теперь собирает на стримах по 3 миллиона денег на компенсации пострадавшим от действий властей. То есть Екатерина Шульман вступила на правах актера в театр драмы и комедии Каца и Варламова. Я ее не осуждаю за это, это ее выбор. Но я к ней относился как к практически единственному человеку из этой блогерской тусовки, которого можно слушать серьезно. Но, видимо, за объективность, серьезность и независимость никто платить не хочет. А за клоунаду всегда пожалуйста. А мне еще одна клоунесса не нужна. Лучше Пучкова лишь еще раз послушаю. У него хоть голос приятной интонации четкие. Так что с прискорбием сообщаю, что если вы попросите совет, а кого вам стоит послушать, чтобы получше разобраться в этой жизни, особенно по политическим вопросам, мне вам посоветовать особо-то некого. Кругом только пропагандисты или клоуны. Ну вот просто ни одного нормального имени не осталось. Помните, я говорил в начале, имен-то много, лиц огромное количество. А послушать практически и некого. Я даже вернулся к аудиокнигам в последнее время, хотя года три до них как-то руки не доходили. Но вот теперь опять начинают доходить.